привет народ сразу вслед за ремонтом фонарика хочу рассказать один маленький лайфхак часто в фонариках батарейки болтаются такие вот погремушки от этого свет моргает или даже не светится разные методы решения этого вопроса. Я нашел, как мне кажется, оптимальный. Решается все с помощью вот таких вот бумажек клейких. Достаточно накрутить бумажку. И батарейка прекрасно прекрасно центрируется корпусе и обеспечивает надежный контакт. Бумажки можно легко подрезать под нужный размер. Можно срезать уголки и примерить. Так, еще трясется, но уже стабильно загорается и выключается. И не тухнет. Что, в общем, вполне достаточно. Для больших батареек можно наклеить сразу же парочку бумажек. Вот это идеально подошла, плотно входит и плавно выезжает, что в общем-то и надо. Там что-то болтается, но это уже не батарейка. В общем, вот такой лайфхак. Использую уже несколько лет. Всегда отлично помогает. На этом все. Пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайк. Это проект Хандимада. Подписывайтесь в YouTube. Заходите на другие социальные сети. Все они есть в описании. На этом все. Пока-пока.